Здравия вам, господа бояре! Ко мне на боярскую дачу в гости пожаловал уникальный изобретатель настоящий кулибин 21 века, который изобретает очередные аналоговнеты для нашей страны Два аналоговнета сейчас находятся на мне, они нацеплены, теперь я от них не могу освободиться один спереди, другой сзади, сейчас я вам покажу и расскажу зачем это надо Дело в том, что наш уникальный Кулибин решил избавить человечество от проблемы безденежья. Как только вы нацепляете на себя вот это устройство, вы сразу же начинаете зарабатывать деньги, просто занимаясь ходьбой где-нибудь в людном месте. Потому что на каждом из мониторов показывается какая-то реклама, и вам за это платят. Скажи, пожалуйста, как тебе в голову пришла такая мега-идея сделать такой масштабный проект? Ну, на самом деле идея родилась очень просто. Я работал в некоторой организации, где увидел, что уже достаточно примитивно раздавать флайеры, листовки. То есть ты самостоятельно вот. все вот это разработал, вот то, что сейчас висит на мне, да. пожалуйста, да. сними, пожалуйста, меня сзади, потому что Конечно. я сам не могу. Вот, вот он я, вот он я спереди, да, это вот передний монитор, да, сюда можно телефон нацепить, но если у вас есть планшет, то у вас есть еще и задний монитор. На заднем мониторе как бы экран пошире, денег за него платят, соответственно, больше. Нужно, в принципе, зарабатывать себе не только на еду. Представьте, вы можете прийти в кафе, да, можете заказать себе греческий салат, например, и в процессе поедания еды, сидя в кафе, вы зарабатываете и отбиваете, собственно, эту жиротву. Это же очень круто. Вот я уже в данный момент, наверное, половину греческого салата отбил. Телефон там не навсегда, если что, с него можно позвонить. Так, как она... Придерживай, оп, да? Оп, оп, оп. Придерживаешь ага. один край? Да, вот. там стоят Неодимовые магниты, которые не дают этой штуке растекнуться. Вот эту штуку Руслан самостоятельно спроектировал, напечатал на 3D-принтере. Все, вот. Вот. вот как она. Интересно такая раз, и сама такая. Обана. Я превращаюсь в ходячий рекламный щит. Согласитесь, это круто. Вот, там как раз твоя... твоя... Меня показывают, твоя, да, меня да, показывают. Да, да. Вот вам, пожалуйста, замечательная, классная идея. Мутится на ровном месте. Нужен всего лишь 3D принтер, немного мозгов и качественный программист, который все это сделает. И это все сочетается вот в одном человеке, который придумал вот это уникальнейшее устройство и превратил меня в киборга. Железный человек я теперь, да. Как тебе название? Рекламное агентство Киборг. Рекламное агентство «Киборг». Значит. Реклама на киборгах. Приходите, киборги отрекламируют любой ваш продукт. А что если киборги будут рекламировать прокладки? На девушках такая реклама, она больше будет внимания привлекать или меньше? Может, девушкам стоит больше платить за то, что они на себя это будут нацеплять? Предполагаю, что смотреть будут. И очень сильно. Вот прикиньте, да? Вот этот планшет, вот этот телефон, будет у девушки как раз между ее достоинствами. Ты можешь без беспалево, ну такой, типа, да я рекламу посмотреть. Сейчас Руслан привлекает последних инвесторов в свой замечательный проект. Они уже оббивают пороги, они уже ломятся к нему пачками, суют свои миллионы для того, чтобы быть первыми теми буржуями, которые запустят уникальное устройство в серию. Аналогов нет, аналогов нет, аналогов нет, а нигде больше нет. Аналогов нет, аналогов нет, аналогов нет, а нигде больше нет.